Как начать бизнес с нуля? Анализ конкурентов и как сделать лучше их? А, жесткий вопрос, если честно, особенно для предпринимателей у бизнеса. Я не знаю, а, я как, как бы могу сейчас как бы открыть и посмотреть, кто это мне задал.